Каждый магазин тканей стремится заиметь в своем ассортименте уникальные и интересные ткани, и мы не исключение. В наш уже большой ассортимент мы почти еженедельно привозим новые принты и фактуры, и так в этот раз. Посмотрели, каких расцветок и принтов нам не хватает, и поехали в Москву на большую текстильную выставку за поиском уникальных тканей. Что мы там увидели, смотрите в этом видео. На этой выставке было представлено множество фабрик из Турции, Италии и Европы. Первые два дня выставки нас удивляли своими тканями турецкие фабрики. Было представлено множество принтов и фактур. Цветы, анималистичные принты, горохи. Все остается как прежде, меняется только сам материал. Некоторые фабрики предлагали интересные виды трикотажа. Были некоторые варианты принтованного футера двухнитка, принтованные кулирки, а также кашкорсе. Детские принты очень популярны среди наших покупателей, поэтому мы уделяли им больше внимания. На выставке были спикеры из известных российских компаний. Модул, Тенсель, принтованный хлопок рубашечный. Турция радовала нас принтами. А здесь мы нашли фланель и мягкие теплые рубашечные ткани. На выставке было представлено много пальтовых и твидовых тканей с принтом гусиная лапка и клетка. По всей видимости, это будет актуально еще долго. В турецком ассортименте мы нашли много интересных принтованных хлопковых тканей и другие новые составы. Но пока показать не можем. Пускай это останется для вас сюрпризом. Италия открылась для нас шикарными тканями для свадебных платьев. Но цены на них, если честно, были немного космическими. В итальянском ассортименте было много хлопковых тканей, также пальтовые ткани, натуральный шелк, кружево. Мы пересмотрелись к некоторым интересным позициям, и если будет возможность, то обязательно будем заказывать в наш магазин. Благодарим текстильную выставку за знакомство с новыми фабриками. Ну а мы отправляемся домой с полным чемоданом образцов. Будем ждать хороших вестей от поставщиков и радовать вас новыми тканями.